вами иду, не вернуться назад, Да и надо за волною волна Раскачала звезду среди тех, что горят. Раскачала звезду среди тех, что горят, да не подали. Небеса, небеса, ледяные ветра, У костра золотятся пруды, песни в небо летят, сердце радуют леденящие ветра. Не срывайте звезды среди тех, что горят. Да, не падай. Срывайте звезды среди тех, что горят, да, не падают небеса, небеса, ледяные Небеса, ледяные ветра, погасили огни, поминальные, а глаза, о глаза, что прощали вчера, им сегодня видны.